Добрый день, друзья! Меня зовут Чепчар Евгений, один из основателей йога в Венбри Вилледж. Как вы знаете, мы начали проект в январе прошлого года и уже практически год я здесь живу. Один из первых жителей. Так как здесь все развитие началось и надо было строить и как-то быть здесь постоянно на месте, делать показы, вкачивать сюда энергию и развивать, я начал жить здесь, вон в той бытовке серой. Вот. Потом построили вот эти домики сейчас это детский клуб у нас там 20 квадратов вместе с санузлом и в итоге зиму переночевала я в этом барнхаусе который принадлежит Гелине и антону какие нюансы были за это время особенно я думаю вам интересно зимнее проживание с чем здесь столкнулись это классный теплый дом каркас 150 утепление а, по кругу пол потолок стены и зима это такая была отчетная когда можно было увидеть все нюансы а, и прорехи стройки первым это осенью я любил и все ходили ко мне через эту дверь а, и только к зиме сделали нормально тамбур вход чтобы можно было пользоваться и а, дом промерзания или впускание холода в дом совершенно сильно изменилось, когда эту дверь я уже закрыл и начал пользоваться тамбуром. Это действительно использовать дом без тамбура, это выхолаживать его. Одно открытие двери и дом весь наполнен холодом. Да? Тамбур как буферная зона обязательно нужна. Второй момент. А, здесь занимаюсь стройкой и делает как-то осознанно делаешь как говорят строители либо как уже житель сталкиваешься с какими-то моментами классическая установка окон это просто поставили э, окно и запенили его вот я вам покажу на примере фахверки как нужно правильно делать и почему здесь будем переделать потому что вот эти вот уже наличники и вот это э, сама по себе установка и сами окна промораживается дом в этих стыках это не рабочая неправильная ситуация. Мы недавно узнали и в бытовом плане понимаем, что должно быть 3 аж уплотнения. Вот. Здесь это не сделано. Мы пойдем в факверки, я вам сейчас покажу, как это правильно делается. Потому что, когда ты делаешь наличник, ты еще раз э, пропениваешь, и третий раз делаешь специальным герметиком. Итого, у тебя теплый каркасный дом, который прямо термос. Но если ты не... Безопасил окна, у тебя фактически как он дрявый, Вот, это очень важный момент. Вторая история, что водопровод, горячая вода, кухня. Есть большая задача сделать это так, чтобы зимой этим можно было пользоваться. Мы делаем канализацию под домом, чтобы в балках ее не вставлять. И там очень важно, это ну, есть крепление на таких хомутах крепких, и есть крепление на такой как бы перфоленте, и здесь у меня зимой хоть и строитель, хоть я и строю для людей, этот дом замерзла, канализация, потому что она провисла. И мы ее полностью переделали, и переделали под всеми домами, что здесь есть. Еще момент, когда началась осень, и побежали мыши, и мы узнали у соседних поселков, что это реальная проблема, они залазят в стены за осень ну, прям потратили две недели и сделали везде сетку от мышей. Это обязательно для частного дома. Итого, правильно установленная канализация, правильно установленные окна, а, про, а, обязательно установить а, сетку от мышей. Это такие лайфхаки, которым пользовался. А потом, хватает ли зимой конвектора, чтобы здесь жить? И нормально ли использовать а, деревянные полы? На самом деле, если в доме тепло, то я босиком хожу по этим полам, даже учитывая, что он чуть, -чуть телефонило с окон. Вот этого конвектора я с ним прожил всю зиму, полностью хватило. Дом 52 квадратных метра, высота, большая кубатура, я спал наверху, вот, это действительно, как ни странно, хватает. Но лайфхак, что очень круто себя ведешь и по-другому ощущаешь, когда есть теплый пол. Вот это фахверки, есть такая штука. Еще по поводу свежего воздуха и другое. Есть электрический конвектор не выжигает ли он кислород? Нет, есть э, решение и оно обязательно для каркасного дома. Это использовать вентиляцию. Вот такой притяжной клапан поставили здесь внизу и вот там вот наверху и вот эта циркуляция позволяла э, этот дом быть Ну мне ни разу не болела голова более того заходит сюда человек с камерой или в очках никогда не было запотевания и того такая примитивная дешевая вентиляция действительно работает более дорогие варианты есть там мы использовали бризеры ну я к тому что в каркасном доме без вентиляции жить нет, ну мы, мы беспокоимся за свое здоровье, за экологию, за чистый воздух. Вот а, В принципе, все. Я этой зимой доволен. Вообще жизнью в поле я очень доволен. По утрам а, ну, разные ощущения. Я несколько раз ночевал в Москве, и когда ты вот в многоэтажке пытаешься заснуть, и ты внутренне подсознательно понимаешь, что вокруг тебя еще есть какие-то люди, какие-то шумы. По-другому, я действительно здесь научился высыпаться полностью за 5-6 часов. Практиковать 4-5 утра, когда ты можешь выйти на улицу, встретить рассвет, как-то быть на природе. Но ну, это новый какой-то экспириенс в моей жизни. И я хочу сказать, что качество жизни за городом – это какой-то уровень да, сознания, развития бизнеса. Это, это круто, я вам это рекомендую. Если какие-то возникают еще вопросы у вас по моей загородной жизни, тем более в Ванбере, тем более вот в поле, пишите здесь в комментариях. Я думаю, это будет очень интересно. Так, теперь я расскажу про тот лайфхак, ту правду, как должны устанавливаться окна в каркасном, в любом доме, чтобы они действительно давали тепло. Вот это безрамное остекление установлено. И там есть свой герметик, либо в вон в этом окошке большой двери. Вот, и у нас просто устанавливается рама, вплотную к дереву, и она там запенивается. Потом, когда делаются вот эти обналичники, вот их перед тем, вот вначале наносят пену, прислоняют и потом уже прибивают. Это второй уровень э, защиты э, утепления дома. И третий – делается вот такой герметик. Везде теперь мы используем герметик, неважно, какое у нас соединение – окно, дверь, безравная Вот. Это, если проверить тепловизором, это уже создается единый э, теплый контур дома, который не выхолаживает тепло. Ну, и непосредственно здесь, конечно, постполу установлена плитка. Здесь теплый пол. Очень комфортно себя чувствовать. Не знаю, летом мы еще не ходили. вот, Наверное, будем как-то его поддерживать по теплу. Что хочу сказать, что вот такие окна. Я иногда специально прихожу сюда спать. Потому что, когда ты просыпаешься, и рассвет тебе входит в дом. А я люблю на рассвете вставать то это другое ощущение. Я рекомендую вам использовать в спальнях, либо в своих кухне гостинах остекление, которое вам позволит вот так вот чувствовать себя свежим, природным, загородным человеком. Желаю вам всего самого лучшего. Мы очень рады и счастливы, что вы с нами. Всего доброго.